Итак снова здравствуйте дорогие друзья. Давайте в сегодняшнем видео мы рассмотрим один кошелек электронный, который называется Pair. Pair кошелек. Здесь у нас есть ссылочка на него. Для того чтобы принять в нем участие, нам необходимо пройти простую регистрацию. Для этого нажимаем создать кошелек. Указываем свой email и вводим код безопасности. Проходим капчу и нажимаем продолжить. Так как я уже прошел регистрацию, я нажму просто «Войти». Для того, чтобы войти, мне тоже надо будет пройти регистрацию, то есть Capture. Ввел Capture нажал Enter. Или продолжить. Итак, вот мы входим в свой кошелек. Здесь вот у нас аккаунт наш, карты, которые можете привязать. Пополнить кошелек, перевести, обменять можно. И история давайте теперь немножко поподробнее мой аккаунт здесь вот видно когда я входил последние операции это у нас вот история можно зайти в историю здесь вот видно что я 6 рублей вывел 6 26 7 5 5 здесь вот у меня начислено начислено в долларах здесь я выводил опять это я не выводил 12 центов получается я их менял на рубли менять на рубли вот вы сможете здесь поменять если у вас на счету там скажем не знаю вот вы пишете Pair доллары доллар у вас один доллар вы хотите перевести к себе в рубли нажимаете здесь Pair рубли и здесь вот вы вводите номер своего счета. Вот он, номер вашего счета. Вводите e-mail. Код безопасности. И я согласен. Все, к вам на счет перейдет 60 рублей 87 копеек после того, как вы это сделаете, операцию. Потому что не всегда получается, что только в рублях. Здесь вот можно в доллары его перевести себе. Можете евро, доллары и рубли. Три вот основных счета. Пополнить кошелек можете тоже. Разными способами. Я вот написал один доллар, чтобы пополнить. Также через Kiwi. И вот они, они наши платежные системы, через которые можно... Пополнить наш кошелек. Можно перевести наши деньги. Вот вы также просто указываете, что знаю, 1 доллар вы хотите перевести. С учетом комиссии выйдет 0,99 центов. Нажимаете перевести. И после этого вы уже должны будете указать, куда перевести. Вот номер счета, e-mail, телефон. Вы что-нибудь должно одно указать. Вот здесь вы пишете, куда вы хотите перевести, то ли на карточку. Российские банки, международные переводы, электронные кошельки, Kiwi, Яндекс. Смотря где вы заинтересованы и куда вы хотите перевести. Существует здесь у нас служба поддержки в Киви кошельке. Я еще ни разу не обращался, потому что. Ну, у меня не было, как бы сказать, проблем с этим кошельком. Как бы все переводит, все выводит. Я пробовал на Kiwi кошелек выводить, все отлично выводит. Вот здесь вот у нас раздел мои карты. Вы можете добавить карту, можете заказать ихнюю payr карту, но можете привязать свою карту. Уже ее надо будет оформить надлежащим образом, и тогда вы сможете делать переводы. Ну, в общем, все. Это самое интересное, что было в этом кошельке. Спасибо за внимание. Ссылочку на регистрацию я оставлю под видео. До скорых встреч!